Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Прекрасное октябрьское утро и хорошее настроение, потому что, напротив меня сидит замечательный человек, прекрасная, умная, замечательная девушка. И самое главное, невероятный профессионал в корпоративной культуре. Екатерина Васильева. Доброе утро. Доброе утро. Директор по людям, Росгострах и Банк. Да, Росгострах и Банк, все верно. Слушай, у нас с тобой произошло, произошло просто помнишь, что вчера я говорю, слушай, Катя, сумасшедшее предложение. Ты говоришь, да. Вот э, твой принцип по жизни говорить, да? Да. Это знаешь, и, наверное, я была немножко другой до ряда... Важных очень проектов, которые у меня произошли. Это были важные проекты с точки зрения профессиональной и личной жизни. И они мне научили говорить да. А, ты помнишь себя, говорящую нет? Да, прекрасно э, помню. Да, да. Прекрасно помню себя такой. Я себя такой, если смотреть назад, не люблю. Mm -hmm. да, и вы... То есть ты сейчас сама любишь ту, которая есть? Да. А, mm -hmm. Нужно mm -hmm. ли проповедовать всем? Говорите да, там вот, ну, как помнишь, тренинги личного роста? Или каждый убирает для себя степень да. Наверное, это, собственное какое-то решение, и к этому нужно каждому прийти, потому что как, там, и к культуру, и ценности, это невозможно навязать. Ты угу. до этого приходишь к этому сам созреваешься, и к этому готовишься, и потом получается так, как оно получается, да, заставить, навязать, искусственно насадить, наверное, невозможно, только мы в американских фильмах это наблюдаем, да, что вот с сегодняшнего дня я не говорю «нет». Да, слушай, а вот твои близкие, да, я знаю, что супруг, ты познакомилась с ним в процессе своей работы, а вот он человек «да», «нет» или «подумаю»? Он человек, да, человек, с, наверное, с 55 плюсами и настолько с большим позитивом, верой в жизнь, верой в людей. И, опять же, мне кажется, это большое влияние тех проектов, через которые мы вместе прошли. Но и он, в том числе, помог моему становлению именно… Как... То есть вы друг другу помогаете говорить «да», Отдельно. А именно дети? так. А моя дочь мне сказала, что… Мам, как-то с годами ты становишься все лучше и лучше. Вот я думаю, что этому помогает. То ли моя работа, то ли мои проекты, то ли то, что... То есть семья, наверное. Семья тоже. Или то, что я научилась говорить, да, то, что начала смотреть на мир с еще более открытыми глазами, а этому, опять же, помогли те люди, которые были вокруг меня все эти годы, потому что все-таки мы становимся теми, кем мы становимся во многом благодаря профессиональной жизни, личной жизни и тем проектам, которые мы с помощью других людей, командой реализуем. Слушай, очень классно. У меня есть э, мой друг э, Надия Черкасова, мы с ней недавно встречались, mm -hmm. и мне, она говорила, знаешь, там, мне скоро будет столько-то лет, и я поняла, что у меня будет жизнь «до» и жизнь «после». А вот э, твою степень «да» в будущем еще больше будет отрастать или ты думаешь, уже разумная такая? Когда нет, начнется ли регресс опять к нет. нет, не хочу, не, не хочу регресса, <свят> потому что, в принципе, и моя текущая должность директор по работе с людьми, да, не персоналами, не ресурсами, не еще как-то, это про «да», это про позитив и про э, Какие-то общечеловеческие ценности, да, что нужно всегда оставаться человеком, для того, чтобы открыть, оставаться человеком, для того, чтобы нести этот положительный заряд, да, тебе нужно быть самому в позитиве, на какой-то доброй, хорошей такой дзен волне, да, иначе ничего не получится. Слушай, так. открой секрет, пожалуйста. Вот когда ты пришла в Росгостракбанк, там в штатном расписании было Эгно, это написано, или вы все-таки переписали? Коллеги меня ждали. И уже написали да, по людям, да? да поэтому, когда я пришла, эта должность уже была, но вот она только появилась. Слушай, а что для тебя, в чем для тебя разница существенная между директором по персоналу и директором по людям? Э -э ну, опять же, это для меня это больше со знаком плюс, да, потому что персонал это какая-то такая нейтральная, сухая, Ресурс. э -э ресурсная, безэмоциональная история. А люди для меня все-таки это люди, да, это всегда какая-то история для, на развитие, на позитив, на открытость и на, наверное, движение. Буквально еще там один вопрос для нашего разогрева. Я недавно разговаривал с одним очень интересным человеком. Он является руководителем а, а, программы развития лидерства в одной большой российской компании. И мы с ним обсуждали вопрос корпоративного коучинга. Mm -hmm. Я думаю, приду к ним для того, чтобы поработать с их топами. И он говорит, слушай, на ну вот какие ты ценности исповедуешь сам? Ну, меня спрашивает. Я ему говорю, знаешь, Я говорю, очень люблю людей. И так гордясь этим, так, значит, так возвышенно так приподнялся, а он не раз такой и хлопнул. А значит, значит ты, говоришь, не сможешь сделать человеку больно? Я только, знаешь, на секунду задумался. Он говорит с точки зрения его пользы. То есть угу. иногда бывает нужно показать э, некие другие стороны, которые человек просто не видит, А если его все время гладит по головке, может не увидеть. Вот для тебя есть такая вот черта, что люди это не только про любовь, люди это про спрос, про ответственность и про, ну, иногда может быть какую-то жесткость. Да, конечно. То есть это есть однозначно. Абсолютно. Да? Ну, это не значит, что они все сели, -сели да. тебе на шею и ты поехала. Быть, быть человеком это не только, соответственно, быть открытым, позитивным угу. и Менять что-то к лучшему, да, это в том числе про социальную ответственность. История очень непростая, история очень сложная. Это про ответственность сотрудника перед компанией, это да, ответственность компании перед сотрудником. Это... Все-таки мы дело делаем, <светут> да? Конечно. Да. Слушай, интересно было, мы с братом своим на неделе разговаривали, обсуждали термин «свобода». Да? Он говорит, «свобода – это не то, что тебе все разрешили». <светут> <светут)> это как вот в одно время в одной из наших бывших стран СНГ обрали гаишника с дороги, все люди просто пьяные начали ездить. Ведь у нас же тоже сейчас нет сотрудников ДПС так много, как раньше было. Но ты понимаешь, что это не значит, что ты можешь нарушать правила. То есть другие появились методы. Вот как ты считаешь, вот эта внутренняя свобода, о которой мы сегодня стремимся в отношении управления людей, как создается такие отношения, где люди не просто чувствуют себя свободными, но в то же время берут на себя ответственность, эту свободу, как бы так управлять ей. – Мне кажется, это история с доверием, да? когда ты понимаешь, что ты доверяешь кому-то, тебе доверяют, что ты не можешь подвести. Того человека, кому ты доверяешь, ту компанию, того руководителя, тот коллектив, ту команду. Да, вот тут вот и начинается та история, что я доверяю, мне доверяют, и не могу подвести, я должен, я сделаю. Все будет лучше, Напомни мне, пожалуйста, всех. какого числа открылись наши зимние олимпийские? 4 февраля, да? Или 8? -го? Такие вопросы Я просто сразу хотел тебя так раз и залететь в эту тему. Я помню в тот вечер, когда шло -а открытие -а олимпийских -а. игр в России, в Сочи, я задержался на работе. Пришел домой, мои дети еще были маленькие, сколько уже получается? 14 год, уже лет назад. София была, было, получается, и сейчас 8-3, и город 12-4-8. Ну вот они вдвоем сидят возле телевизора с флажками, уже познавала там было. Что для тебя эти Олимпийские игры? Ой, для меня действительно вызов, челлендж, да, это модное слово, но действительно тот проект, который перевернул мою жизнь со всех сторон, тот проект, который научил меня говорить да, что нет ничего невозможного, да. И мы помним, что один из слоганов, в том числе паралимпийских игр, да, что все. Все возможно. все возможно. Все возможно. И действительно, команда, потрясающая команда профессионалов, которые делали этот проект, показала всему миру, да, что все возможно. И казалось бы. У нас не было ни одного готового объекта. Город Сочи, что это за город, Я помню, его да. никто тогда не знал именно с этой точки зрения. То есть там же было болото на месте Олимпиады. Да, было болото. Непонятно, где брать этих людей, как их учить, откуда их привозить, где масса людей. те сотни там, тысяч волонтеров, которые приехали и сделали игры. Тот персонал гостиниц, э, точка питания, этого там ничего не было. Это все появилось, это, конечно, благодаря огромным усилиям той управляющей команды, которая стояла во главе, и, в принципе, каждого сотрудника, который пришел в проект и доказал, каждый на своем куске работы, в командной работе постоянно креативе, постоянно что-то создавая, придумывая все вместе, да, что все возможно. Я действительно стала очень серьезным таким профессиональным ростом, мне кажется, и личностным ростом для каждого из нас. Сфокусируемся. Итак, да. Олимпиада. Ничего нет, ну, в прямом и в переносном смысле. И ты человек, который вовлечен в создание некого такого менеджмент-тим олимпийских объектов. И их не просто нет, даже и понимание того, а кто это был. А самое главное было их найти, наполнить ценностями и сделать так, чтобы они стали носителями ценностей и той корп культуры. Кстати, если мы начнем говорить про корп, а что для тебя такое корп культура? Ой, для... вопрос хороший про корп культуру. И, наверное, каждый воспринимает его по-разному. Но возвращаясь опять же к людям, вот эм, к тому, что люди это то, что стоит на первом месте в любой компании. Для меня кор-культура это некая связующая энергия, связующая ДНК, эмоциональная энергия коллектива. И, наверное, что важно любому руководителю разного уровня понимать, как правильно управлять этой эмоциональной энергией, если он это умеет делать, если он умеет в правильном русле направить своих людей, правильно их зажечь, поджечь, направить эту энергию, чтобы люди поверили в него в свою очередь, да, и отдали ему эту энергию, то в принципе это ускорит фразы разы выполнения всех и стратегических и операционных задач, да, поэтому э, понятно, что кор культура везде разная, да, но она направлена в любом случае да, куда-то направленная энергия. – Это получается энергия. постоянный обмен Конечно. энергии между людьми, сотрудниками в целом и к руководителям. – Конечно. А, – Скажи, пожалуйста, вот самая главная задача, которую тебе предстояло решать вот, на Олимпийских угу. играх с точки зрения корпоративной культуры? Э – -э, Задач на самом деле было много, потому что корпоративная культура, когда я пришла… Складывалась, но до конца еще не сложилось, потому что Олимпийские игры – это огромное количество людей, которые пришли из совершенно разных структур, кто-то из государственных, кто-то из спортивных, кто-то из питания, кто-то из транспорта, кто-то из стройки, кто-то из управления проектами такого, да. – То есть такой микс получился? – Микс абсолютно бэкграундов, корпоративных культур, разных людей. Всего-всего, разных корпораций, и поэтому действительно нужно было их наполнить смыслом, да, их наполнить единым каким-то эмоциональным зарядом для того, чтобы дальше они могли двигаться и работать. Поэтому действительно всех заряжало наше событие, которое нас всех ждало впереди, Олимпийские паралимпийские Пролимпийские игры, это было основным стержнем реализовать этот проект дойти до конца это объединял но вокруг всего этого да должно все-таки было что-то строиться и наверное самый главный проект по коркультуре по ее построению это проект по так скажем, сначала индификации, а потом построение, так скажем, института, должности, новой должности в нашей стране. Это должность веню-менеджера по-английски или управляющего олимпийским объектом. Директор катка, директор трамплина, катка, санвопсленной трассы. У нас их было таких объектов разных, там, от олимпийских деревень, медиацентра, порядка 17, соответственно, 17... Был таких руководителей, каждый из которых управлял, должен был бы управлять на своем объекте массами людей, сотнями. Откуда вы их взяли? Ведь я сразу вспоминаю этот да. анекдот. Здесь рыбы нет. Кто это говорит? Дебек, кто Приехали в Сочи, посмотрели, там болото. Да. На самом деле вопрос был непростой, потому что мы понимали, что на этих людях, в принципе, будет успех Олимпийских игр. Угу. То, как... а почему на них? Почему на директоре катка такая большая ответственность? Вот, кстати, я, чтобы всем было понятно. Расскажу, потому что, в принципе, люди, атлеты, пресса, они приезжают не просто в город, они приезжают на определенные соревнования. На объект. На объект, на хоккей. Они идут через Олимпийский парк, он прекрасен, или через горы, но у них есть конкретная цель. Они хотят увидеть конкретное соревнование на конкретном объекте. И там должно быть все идеально для всех групп, которые туда приедут, это и атлеты, и тренеры, и представители прессы угу. и это и международные и российские федерации, и, конечно же, зрители. Катерина, а скажи, пожалуйста, Екатерина же, правильно, да? Катя, Екатерина. Да, все равно как без разницы. Да, окей. Скажи мне, пожалуйста, вот для, тогда вот я пытаюсь э, портрет компетенции. Угу. Все-таки номер один это операционная деятельность, то есть чтобы все работало идеально, или второе это менеджмент? Это скорее менеджмент, потому что это менеджер с большой буквы. О, то есть да? это топ. Это топ-менеджер с большой буквы, потому что под ними сотни людей, от которых, а от этих людей зависит то, как проведется От таких людей на Западе. – Ой, это действительно сотни на, тысяч долларов, сотни тысяч долларов потому год, что на, да. на Западе мы изучали практики и, и Америки, и Европы, Канады. – это прямо профессия, это Олимпийским объектом. – Да, это или, или спортивным, спортивным объектом. объектом, потому что там индустрия спорта настолько широко была развита сейчас, она у нас тоже уже развивается, и у нас этих людей становится все больше и больше. – Кстати, но, понастроили сколько, да? – Да, но на тот момент времени у нас такой профессии не было в принципе, и то, что мы видели тех директоров катка. Да, которых мы видели там, в девятом десятом году, но это было совсем, Слушай, совсем не то. 2014 год еще не так далеко от нулевых, когда очень модно было привозить экспатов. Взяли бы да привезли. Да, но был такой вариант, и мы, в принципе, их и привозили, этих экспатов, но для того, чтобы руководить нашим катком, нашим стадионом, прекрасный стадион в Фижде прошла uh -huh. церемония открытия и закрытия. Ты представляешь, какое количество там было зрителей, какое количество персонала. А безопасность там? Президент, конечно, там, конечно, селебрити, да, наши все вип гости, конечно, это Слушай, огромная логистика. А кто был директором Фиш, ты не помнишь? Почему? Прекрасно знаю этого человека. Да? Роман, привет! А, а это мой супруг! Нет, нет, нет, это мой очень хороший, тоже близкий коллега, друг, да. потому что все они, в принципе, практически семья. Мой супруг, руководитель как раз Катка. Как это не смешно. Слушай, а как его судьба сложилась дальше вот Романа, и коль мы ему уже привет передали? В принципе, судьба профессиональная. Вс... профессиональная судьба всех вени менеджеров Но мы с тобой забегаем вперед. Да? Мы же... А, да, да, да, извини, Давай, про романа, вернемся, про да. Давай про романа мы расскажем Была история привезти действительно, из Канады, потому что там только что прошли зимние Олимпийские игры. В Ванкувере угу. а, можно было привести экспатов из Лондона. Из Лондона. Летние ну, летняя, да, можно было привести откуда угодно из Европы, потому что там проходят ежегодно различные международные соревнования. Но это было осознанное решение, причем так на уровне страновом, что угу. мы хотим легаси, мы хотим создать наследие, мы хотим этих людей вырасти у себя вырастить у себя внутри, чтобы когда Олимпийские игры закончились, но объекты у нас остаются, инфраструктура есть, у нас остаются. Они не уехали. Конечно, но... закончился чем... да, да? чемпионат мира по футболу предстоял, да? угу. кто-то должен остаться был здесь нести в России и, да, и нести эти знания, нести э, тот профессиональный опыт, который они получили во время игр. <связать> было. — Давай, если угу. эм, в разных плоскостях попытаемся посмотреть, да. мы же с тобой менеджеры, да, еще к тому же, и моя цель не просто нам с тобой поболтать и получить друг от друга <связать> удовольствие, <связать> да. но еще эти угу. люди, которые смотрят нашу программу, должны вынести нечто практическое, то есть приложить этот опыт о том, о чем мы с тобой угу. говорим, на свою конкретную фирму, на свою конкретную компанию, что ему конкретно делать. Итак, э, вызов. Непонятно кто и что, и, надо, и принято решение своих. И вот когда ты непонятно кто и что, и ты принимаешь решение, тебе надо их отбирать, должны появиться критерии. Или, как бы я сказал, фундаментальные mm -hmm. принципы-ценности или что-то еще, вокруг которых вся культура это росла. То есть зерна положить туда, критичные, да, как в Евангелии чтобы выросло mm -hmm. дерево. Кто придумал, откуда взялись, как это создавалось? Ну, – На самом деле это была командная работа. – С консультантами. – С консультантами, в том числе привезенными э, из-за рубежа. Mm -hmm. да, мы специально привезли для того, чтобы они помогли нам определить, кто этот человек – идеальный профиль нашего веню менеджера это была наша командная работа и HR, и консультантов и руководителей оргкомитета сочи 2014 мы определили вот этот идеальный профиль и поняли что такого человека нет в России пока нет и действительно нам что было важно важно был, конечно важен потенциал да мы понимаем что этот человек должен был если мы идем на уступки, если мы начинаем искать кого-то с рынка, кто не соответствует всем этим критериям, да, мы понимаем, что важен потенциал, uh -huh. на который, который, который человек, которому мы обучим всему, чему он должен знать, да, чему он должен уметь. Мы расскажем ему, что такое Олимпийские игры, что такое международные соревнования, как правильно управлять людьми. Да, что такое, в принципе, люди на таком мероприятии, что такое операционная деятельность на этом мероприятии. Мы его со всех стороны. Да, накачаем этими знаниями, да, и вот наш скелетик, да, вот такой вот постепенно-постепенно наполнил и обрастет. – Я вспомнил две картинки, да. я уверен, что они тебя повеселят. Первый из мультика Леопольда. Помнишь, какая они одного мышонка надували, как ты говоришь, накачивали, да. А второй, ты знаешь, я не помню какой-то фильм американский, еще в 90-х, когда, в общем, было сборище любителей пива. И в листе фанери был вырезан такой профиль, чтобы живот был обязательно. И кто проходил, того не пускали, чтобы. Должен быть, то есть, то есть вы через такое сито. Да. Но я хочу тебя еще вернуть на один уровень выше. Это компетенции человека. А кто придумал вообще вот в целом базовые, фундаментальные вещи, которым должны соответствовать uh -huh. вот эти вот компетенции? То есть доверие, ответственность, да. вот эти вот вещи. Вот Откуда ты, они взялись? Ты прям на самом деле угадал про доверие, ответственность. О. Это те самые ключевые вещи, да, на которых мы... На Они, мы были Они были зафиксированы, да, как некие ценности, доверие, ответственности, потому что без этого, в принципе, работа любого руководителя не строится. Ну, да, чтобы... слова у всех одинаковые, главное да. же наполнение смысла. Да, и то, как ты, наверное, это демонстрируешь, потому что ты можешь бесконечное количество раз сказать сотруднику доверяй мне, верь мне, а если ты на деле демонстрируешь совершенно другое, если ты не заботишься о своих сотрудниках, да, и демонстрируешь это то и тебе не будет того уровня доверия и той, того уровня помощи, который ты ждешь от своих сотрудников. Поэтому это реальные модели поведения, которым ты должен научить своих руководителей, чтобы они несли эти ценности, чтобы они их демонстрировали, чтобы они на каждом дневном примере, да, каждом своем проявлении демонстрировали и собственную ответственность, и собственное отношение к делу, и собственную веру в успех, да, потому что если у тебя руководитель не верит в успех то как, ну, никак, какой никак. солдат Никто. пойдет за таким полководцем, когда нет веры в успех? Можно ли сказать, это моя вольная угу. интерпретация, что корпоративная культура – это видимое поведение людей? Да, в принципе, по учебникам по книжке стандартно, что корпоративная культура это как бы визуализированные атрибуты, ценности, повешенные на плакате, там на ручке написанный какой-то слоган. Да, но это какой-то атрибут, который может не заходить. потому И ты что же знаешь пример, он не откликается. таких компаний, где ценности написаны, ручки красивые, да. а. Они работают, Они работают, потому что ценности не соотносятся с тем, что чувствуют люди внутри, то, какое отношение к ним. да, И, в принципе, это никак не, не проявляется на моделях поведения. Дальше, соответственно, следующий этап за этими артефактами – это модели поведения, то, как проявляются ценности в повседневной работе. И следующее – это убеждение, да, и то, как человек себя ведёт. – Мы идем классическую схему Эдгара Шейна. Корпоративная культура. Да, да. да, То, как он себя ведет, как он каждодневно проявляет заботу, доверие, ответственность и все остальное, да, то, соответственно, это намного важнее, чем то, что, во что он реально верит и что он думает. Угу. Да, поэтому мы реально учили наших вению-менеджерам правильному стилю лидерства, правильной модели поведения, да, за которым, естественно, пришли убеждения. Окей, okay, супер. Вот все, что я слышу, просто фантастика. А самое главное, я понимаю, откатываясь назад, что это действительно получилось, но чтобы нам было понятно, uh -huh. вы вытащите uh -huh. из себя вот эти вот uh -huh. практические инструменты и так любой руководитель на своем рабочем месте определился ну по каким-то сам поговорил с кем-то консультанта там коуча нанял неважно и выработал некие фундаментальные вещи для которых он готов транслировать и первое что он должен положить себе в голову что это не просто то что написано на стене это я этому должен соответствовать ежедневно своим в поведении показывать. но классно а вот теперь он выходит за пределы своего кабинета а там сидят топы ну да как все-таки вам удалось может быть, ты там знаешь даже какие-то 4, 5, 6 конкретных шагов, что нужно сделать, чтобы люди, которые даже не понимали еще о ценности, вдруг стали их демонстрировать. Это прям вот Представь, что перед тобой задача, и тебя ждут, как скажи просто 5 шагов обучения людям правильным моделям поведения в соответствии с ценностями. Ну, на самом деле, на, у нам было легче, у нас, так скажем, были тепличные условия, когда мы делали все с нуля, uh -huh. да, и руководителей, 17 руководителей, мы привели. Да, и отобрали, привели, посадили за парты. А сколько было вот на входе воронок? Вот это? А, у нас конкурс на, на место был на самом деле безумный. Да, безумный конкурс на место, и действительно это была такая большая всероссийская программа по отбору, по выбору о. наших веню-менеджеров, ассессмент-центры, тесты. Что мы только не делали, просто сам вот этап отбора у нас занял порядка полугода угу. до определения финалистов. И если говорить о воронке, там уже при отобранных, Полуфиналистов было порядка двух тысяч человек, О, и мы оба. получили в сухом остатке в результате 17 вени-менеджеров, которые возглавили те или иные спортивные, неспортивные, медийные объекты. Поэтому нам было проще. да, мы их 1% поставили. получается. Но okay. это были действительно те люди, которые соответствовали минимальным требованиям. Это огромный потенциал, да, именно лидерский, харизма, коммуникационные навыки, идеальный mm -hmm. английский, потому что мы помним, что Международный олимпийский комитет, Международная федерации, Международные СМИ, то есть идеальный английский, э, менеджерский опыт да, желательно в ивентах, если нет, то нет, мы готовы были этому учить. То есть мы всех посадили за парту и сделали большую обучающую Разделили программу. Простерем на пять шагов, чтобы было на 3, на четыре, сколько угу. тебе удобнее, чтобы мы могли структурно посмотреть, Кон как это работает. Конечно же, сначала это теория, да, потому что мы должны привести были всех этих разных людей с совершенно разных бэкграундов. Да. Вот вы их садили за парту и просто учили. Да. Они читали им, преподавали. Чтобы... Это были фасилитации. Конечно, человек должен до много, до много подойти сам. именно Через в про... осознание, через, осознание uh -huh. через обсуждение, через выработку командную, да, каких-то определенных подходов. Поэтому мы им не насаживали наши ценности искусственно. Мы не говорили... «Делайте так, чтобы вам люди доверяли». Мы учили им этим, их этим инструментам, мы давали им понимание, что такое лидер, кто такой идеальный лидер, uh -huh. как э, лидер должен заботиться о своей команде, как он должен э, выстраивать э, атмосферу доверия в коллективе, э, как он должен делать так, чтобы люди за ним шли, чтобы они… Хотели за ним идти, да, неважно, сколько им платят. Волонтерам вообще ничего на играх не платили, но меню менеджеры они обготворяли, обогат да, как правильно мотивировать своих людей, не, не деньгами, потому что, ну, это не та история. Скажи, пожалуйста, после этого первого теоретического блока кто-то отсеялся? Были, наверное, были те, по кому у нас были некие сомнения, и мы uh -huh. понимали. То есть мы брались с запасом. Конечно, мы понимали где и что нужно усиливать уже по каждому. Угу. Далее мы нагружали на самом деле теоретической частью, но уже более практической. Это история. Сколько по времени вот это было обучение? Наверное, если говорить про теорию, это было плюс-минус стандартная три месяца. Угу. Да, и после этого мы уже накладывали много других вещей. Окей. Следующий этап. Первый, теоретическое обучение. Да, что с, дальше? Следующее, за теоретическим обучением именно лидерству. Мы уже учили именно предмету, угу. что такое Олимпийские игры, что такое международное соревнование, что такое работа объекта, спортивного объекта, из чего она состоит. Мы, они у нас давали экзамены. И письменные, и устные. У нас было жюри. Мы, это уже. Это уже, да. да, это hard угу. skills. А, у нас были эксперты, специально привезенные из того же Ванкувера, из того же Лондона, которые учили и тому, что такое игры, что такое объект, они с ними разговаривали, да, это были постоянные какие-то вот истории на объяснение того теоретического материала, который мы давали, и что такое soft skills, кто такой веню-менеджер, почему он зажигает, да, почему за ним идут, почему именно эмоциональная энергия людей, вот, сконцентрирована именно на нем, да, почему он зажигает всех на подвиге. И после этого… После того, как они у нас дали экзамены теоретически, мы их выпускали в поля. Они у нас ездили по России, смотрели какие-то проходящие фантомассийские. Это шаг 3 уже практика. Да, это уже практика. Но это, так скажем, даже не практика, это история с, так скажем, программа обзорвер. Да, когда ты приезжаешь а -а -а. и как шедоу. Или как визитер ходишь по объекту э, пристегнутый к другому вене менеджеру или другому руководителю, который сейчас управляет данным конкретным сегментом. Услышал, попробовал, посмотрел. Конечно. Да? Что он делает, как он делает, как в принципе чем живет спортивный объект, как это происходит, да, как э, какие ниточки, да, там работают, в том числе по управлению людьми, да, почему, что заставляет этих людей прийти и отработать? качественно, эффективно, Класс. в течение недели на каком-то длительном мероприятии. Какой следующий? После того, как они вернулись, что дальше? Это были российские соревнования, угу. и после этого мы попытались кого-то вывести в Лондон, посмотреть такой, да, да? на Лондон, да, и даже не вывести, уже поработать в какой-то определенной роли. Они не были веню менеджерами они были ассистентами, они были... Есть, там, минус 5 позиций. Минус 5 позиций. Но тем не менее, они своими руками уже попробовали, они пожили жизнью, потому что Олимпийские игры, история достаточно достаточно выматывающий для персонала, очень потому что энергия затратна, это длинные смены, это долгий период мероприятия, потому что порядка трех недель, да, без сна, без отдыха, нон-стоп идут мероприятия, и очень важно не выгореть, да, это иногда действительно если мы говорим про этап планирования, это работа была на креатив, да, на создание, на концепцию, то сама реализация мероприятия – это уже работа операционная, в поле, ручная. Да, если говорить о зимних Олимпийских играх, то это горы, а снег, снег, дождь, все под угрозой срыва, сходили лавины, переграждали там трассы, да, соответственно, что? Что нужно делать венименеджеру для того, чтобы люди приходили каждый день на смену, особенно волонтеры, и продолжали заряженно работать. То есть он отбор. не может просто сидеть в своем кабинете? Нет, он О, должен быть среди них. Он же ролевая модель, он должен точно. нести ценности, он должен заряжать да, энергии людей. Если он сидит в кабинете, ничего не произойдет, никто к завтраку ну, не может Буквально один вопрос, брошенный, да. ну, не, про, не про банк, вот, давай про другую сторону посмотрим. Если вдруг в Российской Федерации… Все генеральные директора всех компаний России станут такими, вот какую ты описываешь модель. Что случится с нашей экономикой? Да, ну, на самом деле, мы же понимаем, что все говорят: я хочу корпоративную культуру, как Google. Google, да, это идеальная корпоративная модель: свободные сотрудники, agile, креатив, здесь и сейчас. Но физически невозможно корпоративную культуру Google применить на банке, да, завод. На, на завод, где, соответственно, куча требований по безопасности, да, должно быть проведено масса тестов, масса бумаг подписана, проверка сделана для того, чтобы сделать какой-то определенный продукт. Угу. Да, то есть корпоративная быстро меняющаяся agile, здесь и сейчас попробовали, не получилось, поменяли культуру Google, не подойдет, например, ну, для компании Сибур. Там должны быть остановки немножко другие. На именно ответственность, на проверку, на точность на какой-то научный подход, до да, на sustainability, то есть, ну, опять же, смотрим, как, что мы делаем, не портим ли мы окружающую среду, да, Там это без... проверки безопасности, да, то есть корпоративная культура, все они, разные, они разные и все зависит от компании, от цели этой компании, да, потому что шаблоны не okay. не получится. Спасибо тебе большое, верну тебе так. Да. Мы с тобой посмотрели, если бы, например, сейчас мы с тобой читали лекцию о том, как э, создавать корпоративные mm -hmm. культуры, ты уже уже мне четыре главных шага: Первая теория обучения, soft и hard, soft и hard, причем soft за, за партами, hard уже конкретно вот с теми людьми, которые это умели от практиков да. к практику, получается угу. некое наставничество. Следующее это практика, где они просто смотрели в виде шедов, угу. там вторых лиц приклеенных к человеку. А, это даже не практика, это увидение, да. на, наблюдение, на, наблюдение сознания. И четвертое это уже практика, где они работали минусовыми позициями для угу. того, чтобы понять что дальше, последние два. Шага. Uh, да, соответственно, последние шаги это были тестовые мероприятия за полтора, за год до игр мы uh -huh. проводили в Сочи уже на реальных только-только построенных объектах, они вот только-только сдались то эксплуатацию, такие, да? Да, они вот были еще прям сырыми-сырыми, да потому что вот только объект запустили, только его выпустили. На них мы проводили тестовые международные или всероссийские соревнования, угу. и там они уже выступали в роли своей веню- менеджеров они угу. должны были продемонстрировать все то, чему они научились за это время, они уже в Вышли вперед, они были теми самыми ролевыми моделями, носителями ценностей и должны были демонстрировать те самые модели поведения, которыми мы учили их. Да, и у нас были те, кто нас отселились после тестов, кто не сдал вот этот вот практический экзамен, и кого мы быстро были вынуждены заменять. из -за резерва. Ну, так скажем, да, из-за резерва, потому что действительно нагрузка колоссальная и ответственность колоссальная. Да, и не все, как оказалось, готовы сами встать на броневичок, и вытянув руку. И вытянув руку, вести за собой войска, да, на завоевание <с мира <с и так далее. Поэтому непросто. Да, это определенный, как оказалось, должен быть, был быть типаж, да, именно персонали, который может выполнять ли эту ты работу успешно. Первый вечер после первого дня Олимпиады. Ох, помню. Да, я его провела на объекте, потому что я тоже. Как и все остальные... Расбор полетов? Потом. На самом деле все было настолько идеально спланировано, и настолько мы тщательно планировали каждую запятую, каждую минуту игр. У нас же действительно были так называемые дели-раншиты, когда каждый день, каждая минута на каждом объекте у каждого меню менеджера была расписана, что, во сколько открываются двери, запускаются зрители, и что должно быть сделано до этого. И, во сколько, огромная работа. и поминутная была вот реально разблюдовка, еще за несколько там, недель до игр мы понимали, кто что, на каком месте делает. И что еще важно, было не только обучить веню менеджеров, да, было правильно, нужно было правильно обучать новичков. Да, для того, чтобы они уже входили, заряженные в эту историю, да, с открытыми глазами. Еще очень важно было э, обучать волонтеров. Волонтерская программа обучения волонтеров заняла у нас порядка их отбор да, и обучение э, несколько лет. И мы их учили не тому, на каком объекте они будут работать. Это мы делали, когда они уже все приехали в Сочи. И мы уже на объекте их обучали. Вот это объекты, твоя роль такая, это твои задачи такие. За год до игр мы их обучали вот тем самым ценностям, да, что такое игры, да, как правильно, э, что, как правильно себя вести на играх, да, вообще что это за проект, какие ценности общечеловеческие он несет, что это в принципе про единение, про командную работу, про доверие, про ответственность каждого, да, то есть это тоже была вот история, которая двигалась навстречу друг другу, Класс. да, то есть не только руководителей, но ну и новичков и в том числе вот прям тот самый персонал, который высадился на игры буквально там за, за неделю, но он уже был накачан, он был уже заряжен, и он уже понимал, а зачем они здесь, какая их цель, какая их миссия, что они те самые лица игр. Да? Вот это вот все тоже было очень важно правильно донести, и показать, чтобы когда все начало происходить, да, ни у кого не было вопросов, а что я здесь делаю, и... и... Как сказала Яна в прошлом, а я здесь про а -а -а. что? Да. Да. Скажи мне, пожалуйста, вот Олимпиада закончилась. Там, До свидания. Возвращаемся Она, к, к Роману. Склавы мишка. Четыре года впереди для чемпионата mm -hmm. мира по футболу. Да. Что ты успела сделать за этот трек? Был ли вызов еще? Ну, на самом деле, это был действительно проект очень сложный, и для многих это была такая история про... Чем, мы уже про чем говорим. Или про Олимпиаду еще пока. Про Олимпиаду, да, что это была история с таким профессиональным выгоранием, да, но тем не менее все поняли, что отдыхать некогда, потому что действительно чем впереди, и в том числе чем занималась, так скажем, при подготовке к чему, да, это прежде всего определение, кто же... Готов двигаться дальше, потому что, понятно, мы уже говорили о том, кем могут стать наши веню-менеджеры. Действительно, стали управленцы, они стали управленцами на очень высоком уровне. Если говорить в общем о срезе, да, то несколько человек, пройдя Олимпийские игры и пройдя чем, стали министрами спорта различных регионов Российской Федерации. Кто-то занимает очень высокие должности, руководя региональными службами очень больших государственных или под государственных корпораций. – Спортивных, да? – Нет, не обязательно спортивных. А, – То есть, они просто менеджеры? – Конечно. Они... – И наш? В том числе, да, он как раз в одной из гигантских российских корпораций возглавляет один из регионов. Давай его пригласим в послушаем, что он нам расскажет. Я думаю, он, он, с он с удовольствием поделится. Соберемся. Харизма, лидерства настолько на лицо, что действительно он сможет, я думаю, поделиться своим опытом и игр и постыгр. Что тут с ценностями было? Где были ли ценности придуманы или уже привнесены извне? Что мы говорим о чемпионате а чем, мира? Да, уже. Ну на самом деле э, история, наверное. Очень похожее, да, с одной стороны, потому что это тоже про э, патриотизм, это тоже про национальный проект номер один, только тот был национальный проект 2014 года, а это 2018. Да, и самое важное, не сделать хуже. Mm -hmm. Да, То есть потому уже что... Конечно, мы показали всему миру, как это бывает. И здесь э, называется... История, что Бог любит Россию, да, как говорят иностранцы после Олимпийских игр и после Чема. Потому что, как вспомним, и на том мероприятии, и на другом у нас была идеальная погода. Ах, да. Идеаль... И Все условия были идеальные хорошие результаты, да. Поэтому... Чего уж никто не ожидал от чемпионата мира по футболу. Поэтому это было очень важно. Что касается, если говорить про ЧЕМ и про руководителей, которые перешли с должности руководителя Олимпийского объекта на чемпионат мира по футболу, на должности руководителей городов, да, мы помним, что… То есть, он... были уже кадры, если в отличие от Олимпиады то не было никого, да. то у нас, как ты сказала, 17 было человек, да, было а сколько нужно человек? было вообще для ЧМа? Для ЧМа 11 городов, 11 а, ну, то у нас, менеджеров. По сути, был кадровый резерв. Конечно. Были кто-то новые? Да, естественно, были, были новые, потому что мы помним, что есть 11 городов. Угу. И города очень активно готовились к пианату мира на момент заявки. И понятно, там есть. Лидеры. Лидеры да? конечно, мы не могли их не рассматривать и, естественно, отдавали предпочтение тем, кто внутри городов нес экспертизу, владел знаниями. Скажи мне, пожалуйста, вот без, конечно, имен, uh -huh. да? И я не знаю, можно ли сказать. Но вот кто был успешнее, кто после Олимпиады или кто из, из, пришли извне? Очень по-разному, потому что на самом деле здесь... Вернее, по-разному хорошо, я бы сказала. То есть все были хорошо, но по-разному успешно. По-разному успешными. и Каждый строил свою какую-то историю успеха. Но что здесь было важно? Шло кроссопыление, потому что мы постоянно их собирали а -а -а, всех месте. Коллаборация, Конечно. как рейшн, Мы их говорить, привозили из всех городов, собирали регулярно. Это были и личные очные встречи, это были ВКС. Все обменивались знаниями, все делились друг с другом. Да, и шло постоянно перекрестное опыление, если у человека не было, например, знаний и опыта Олимпийских игр, да, но, мог было, да, но была глубокая специфика и понимание своего собственного города, понимание того стадиона, объекта, который там строится, то недостающие знания он мог подчеркнуть, и у нас уже были выстроены идеальные модели поведения, Круто. мы помним, Круто. которые он смотрел, брал и воспринимал как крылевую модель. И когда мы проводили Кубок конфедераций, да, за... в 2017 году, году, то, соответственно, там были люди уже опытные руководили стадионами, мы привозили всех новичков им в помощь, как шедоу, как обозревателей, они смотрели, они следили, как все происходило, они подчерпывали. Те же и... самые шесть этапов. Очень похоже, да, ну просто немножко все покороче, потому что костяк был уже сформирован, их учить нужно было только в специфике футбольной, да, общение с ФИФА, общение именно с командами. Да, именно футбольными. Была, конечно, специфика, их нужно было этому учить. Да, но в целом логика да. была следующая. Обманчивый монитор, который все время тебе показывает 9.04, на самом деле сейчас показывает ровно, что нам осталось 3 минуты до конца эфира. То есть я не успела поделиться всем, чем хотела. А, значит, будет получено. Но теперь самое главное. Да. Ну, вот, слава богу, мы с тобой создали 6 этапов. Они плюс-минус где-то похожи. Сейчас ты, главное, по людям в розгустах угу. Плюс-бан или банк как правильно Росгосстрахбанк да. потому что я на логотипе выделил значок плюс думаю интересно вот зачем плюс нарисовать. ну ладно что нас ждет что ты ожидаешь что что ты хочешь сказать всем кто а работает в банке все кто является клиентом банка все кто смотрит на этот банк что У -у -у. будет что будет на самом деле я лично я да пришла проект по, так скажем, перерождению Росгострахбанка за новым вызовом, за интересными задачами, потому что интересных задач никогда не бывает мало, и интересные задачи в прошедшем времени не работают, хочется здесь и сейчас. И, действительно, вот эта история, когда на площадке 25-летнего банка, который заслужил доверие и клиентов, и партнеров, история, да, история есть, когда он перевозрождается и совершенно начинает делать что-то новое для себя, да, совершенно пытается занять новую нишу, построить новый бизнес, новые отношения с клиентами, завоевать новый рынок. И это всегда вызов, да, потому что мы начинаем работать по-другому, нам нужен другой персонал, нам нужна региональная сеть то есть это это вызов и многие вещи нужно перестраивать предел в том числе и корпоративную культуру надо менять под новые задачи и под новые амбициозные цели потому что мы хотим к 2022 году войти в топ до да, определенный в топ в автокредитовании и цель очень амбициозно занять определенную нишу рынка да, есть определенные цифры и планы и рост действительно амбициозный, и поэтому действительно надо двигаться очень быстро и работать очень динамично. Правильно ли я услышал, что сегодня новый Росбестрокбанк, если так вот представить такой в виде мишени, то в центре это люди. Люди да. это основа всего. Что ты хочешь сказать тем людям, которые еще думают, а не прийти ли мне на работу в Росбестрокбанк сейчас? Это стартап. Да, стартап всегда это горячо, это ярко, это быстро, это динамично. Это ты создаешь новое здесь и сейчас достаточно быстро видишь свои результаты. Да, это возможность повлиять каких людей вы ждете? Это действительно людей, которые готовы работать с полной самодачей, готовы довериться руководству банка да, и, соответственно, на этом доверии сделать очень-очень много. И это шанс. Это шанс. Челлендж под, и шанс. Конечно, проявить себя. Это как олимпиада. Да, что-то очень похоже. Проявить себя и сделать что-то новое своими руками и здесь и сейчас. Не в какой-то большой корпорации, которая вяло куда-то текуще течет, а сделать новое, быстро, здесь и сейчас, и очень достаточно быстро увидеть результаты. Классно. Скажи мне, пожалуйста, а что тебя лично дравит каждый день, чтобы вот э, бить, брать и внедрять все то огромное рази опыта, которое ты знаешь и умеешь? Любовь к людям. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, было очень интересно. А самое главное, было очень практично. Уважаемые зрители, мы сегодня с Екатериной прошлись, казалось бы, разложили подготовку Олимпиады России к зимнему беду через людей. Мы посмотрели о том, что нужно делать. И если вы внимательно нас слушали, я вам повторю, что первое, это отобрать, понять ключевые важные вещи, ценности, суть, сутевые принципы, вокруг чего строить. Второе, попытаться понять, а какими должны быть люди, которые придут к вам. А если у вас эти люди есть, объяснить им, что вы отнесли ожидаете показать обучать развивать ровно до того момента чтобы они стали демонстрировать те самые модели поведения которые вы хотите чтобы получились и тогда этот процесс станет необратимым и от вас пойдет к руководителям от руководителя к людям и от людей к клиентам и успех бизнеса будет обеспечен Будет спасибо, спасибо тебе огромное Была екатерина васильева главный по людям директор по людям розгу пока спасибо всем пока